всем привет сегодня будем готовить заварной крем для наполеона кремчик получается вкусным нежным шелковистым и ароматным необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео займемся приготовлением крема на дно кастрюли вливаем немножко воды грамм 50 чтобы молоко потом не пригорело и вливаем 2 третьих молока отправляем все это на огонь кипящее молоко всыпаем половину нормы сахара доводим до кипения и кипятим на медленном огне ровно 15 минут в это время несколько раз перемешиваем чтобы молоко не подгорело крышкой кастрюлю не накрывать пока молоко кипит всыпаем в миску оставшийся сахар Добавляем яичные желтки, ванильный сахар и хорошо размешиваем. Теперь добавляем муку. Еще раз перемешиваем, чтобы масса стала однородной. вливаем понемногу оставшееся молоко и перемешиваем до однородного состояния прошло 15 минут с момента закипания молока с сахаром теперь вливаем тонкой струйкой приготовленную смесь и все время мешаем, чтобы наша масса не подгорела теперь будем варить при постоянном помешивании до появления первых пузырей ну вот мы видим масса наша загустила. появились пузыри самое время выключать огонь выключаем и даем массе остыть когда содержимое кастрюли станет теплым добавляем туда размягченное сливочное масло и хорошо его втираем в нашу массу Вот и все, заварной крем для Наполеона готов. Пусть вам в жизни будет сладко. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.